Я это обзор от Mob.ua и как всегда я трэш. Сегодня я расскажу тебе о трех совершенно уникальных и замечательных играх. Не о том кале присыпанном сахарной пудрой и с вышенкой наверху как обычно, а действительно трех простейших и интереснейших игролинках, в которые я с удовольствием поиграл. Одна зовется Мимпи, другая Дакура, а третья Боссен X. А начну я с великолепного платформера Дакура, повествующим нам о злом чудовище похитившем прекрасную принцессу и о его слуге скелете, которая слушался своего господина и попытался освободить прекрасную принцессу. За него, как ты, наверное, догадался, нами предстоит играть. Задача состоит в том, чтобы помогать принцессе преодолевать препятствия, а помогать нам в этом будет наш мозг, волшебный мел, которым мы будем дорисовывать необходимые детали и эликсир красоты, лишь на время превращающий нашего скелета в милого принца, умеющего сражаться мечом и трах. Нет, ну а чего вы хотели вообще, а? Ну, скелет же этого не сможет. Тебя ждет длинное путешествие по огромному замку, напичканному сложнейшими загадками, противниками и боссами. А главное в Докура – это ее сказочная атмосфера, переданная всего лишь мелом и постелью. Простите, и постелью. Но если каким-то образом ее стилизация покажется тебе скучной, то есть не менее, а то и более стильный проект под названием «Мимпи». Тоже потрясающий платформер, но выполненный в красочной стилизации под иллюстрированную детскую книжку. Но задачи в ней еще более взрослые, чем в Дакура. Слава Одину в игре есть подсказки: В Мимпе мы играем за маленькую любопытную собачонку, которая решила покинуть дом хозяина и отправиться исследовать новый мир. Мир этот, правда, довольно пугающий и странный. Ну, например, начиная с передвижения туч и островов силой мысли собаки и заканчивая игрой в баскетбол против ноги с головой слоса. В общем, взгляни на наш без того безумный мир глазами собаки. А если ты и так что-то там принимаешь, то играть крайне не рекомендуется. Или для разнообразия можешь поиграть в Boss X. Назовем его раннером не из мира всего. Ни набора очков, ни доната, ни кристаллов, ни монет, как и впрочем ни персонажа, ни локации и ни цели. Ты просто бежишь. Для чего? Почему? Нихера не ясно. В настройках при выборе персонажа можно узнать, что ты доктор и следовательно участвуешь в каком-то Эксперименте. Но в какой еще игре ты узнаешь сюжет из настроек? А так, мы просто бегущий человек по абстрактному миру. При беге по бирюзовым линиям у нас заполняется шкала... Назовем ее хуй, на чего, при заполнении которой на 100% мы ускоряемся и открываем новое исследование. Такие игры берут свои простой стилизации при хардкорном геймплее. При таком сочетании одно другому не мешает. Наоборот, погружает и не дает остановиться. Каждый забег – это в какой-то степени проверка на твою реальность